Ку-ку, посетители психушки Немиркин. Мы здесь стремимся делиться знаниями. Поэтому мы хотим, чтобы вы знали, что цель этого видео – не осудить нарциссов, а помочь тем, кто считает себя жертвой нарциссизма, чтобы у них были инструменты, которые помогут им распознать признаки. Это, в свою очередь, может обеспечить некоторую защиту и самоуважение. Характерные признаки нарцисса – это сочетание различных черт, включая самолюбование, лживость и использование чувства сопереживания в качестве оружия против других. Несмотря на все эти неприятные качества, самой опасной характеристикой нарцисса является его первоначальный магнетизм. В первых впечатлениях и взаимодействиях они представляются очаровательными, красноречивыми, умными и харизматичными. К сожалению, такое поведение — лишь приманка, и хорошее отношение к вам недолговечно. В итоге вы получаете эмоциональную травму и становитесь пешкой в их игре. Звучит не очень хорошо, не так ли? Позвольте нам предложить вам немного знаний, которыми вы можете вооружиться. Вот семь наиболее распространенных тактик манипулирования, которые используют нарциссы и которых вам следует остерегаться. Первое – газлайтинг. Многие жертвы жестоких отношений знакомы с этим приемом. Газлайтинг и нарциссы также часто встречаются вместе. Так что же такое газлайтинг? Ну, это метод манипуляции, заставляющий жертву сомневаться в собственной реальности. Вы знаете, что заперли дверь, но нарцисс отпирает ее без вашего ведома. Затем он ругает вас за безответственность или глупость. Вам так повезло, что вы можете на них положиться. Вы будете утверждать, что знали, что заперли дверь. Они будут настаивать, что нет. Нарцисс будет лгать и дезинформировать настолько искренне и последовательно, что вы начнете сомневаться в своей памяти и суждениях о прошлых событиях, перестанете доверять собственному разуму. Часто они пытаются изменить ход событий, чтобы они выглядели хорошо, а вы – плохо. Они заставили вас сделать это, полностью сфабриковав историю или утверждая, что вы сказали то, чего не говорили. Во-вторых, проекция. Проекция – это тактика манипуляции, которую использует нарцисс, чтобы выместить все на вас. Они пытаются снять с себя негативный груз, сваливая его на кого-то другого и используя его в качестве психологической груши для битья. Обычно это достигается путем убеждения вас в том, что проблемное поведение есть у вас, а не у них. Они могут обзывать вас, ругать за ваши действия или злиться на вас за то, что вы делаете то, что делают они сами. Я знаю, верно? Двойные стандарты. В-третьих, чувство вины. Когда нарцисс хочет чего-то от вас, он может попытаться вызвать у вас чувство вины, чтобы вы это получили. Они заставляют вас жалеть их, принуждая вас делать для них одолжение и оставаться на их стороне. Они пассивно-агрессивно напоминают вам обо всем плохом, что, по их мнению, вы им сделали. Это подразумевает, что вы им должны, или они используют это как повод для обиды, вызывая в вас желание загладить свою вину. Четвертое, молчаливое обращение. Мы можем не участвовать в этом. Но мы знаем, что когда-то в жизни мы обходили кого-то молчанием, чтобы выразить свою обиду, гнев или разочарование. Нарцисс будет вести себя так же, но по совершенно другим причинам. Причина молчаливого обращения заключается в том, чтобы подорвать самооценку своей жертвы. Если ваша самооценка слаба, вам нужна поддержка. Вы нуждаетесь в них. Скорее всего, вы не сделали ничего плохого, но они будут преследовать вас до тех пор, пока вы не станете умолять их принять вас обратно, извиняясь перед ними за все и вся. Пятое – Притворное невежество. Кажется, что нарциссам нельзя доверять ни в чем. Но, к сожалению, есть кое-что, в чем нарциссам можно доверять. Это то, что у них всегда найдется оправдание, почему они не несут ответственности за то, что сделали не так. Они часто будут притворяться невинными, чтобы им сошло с рук их плохое поведение. Они будут манипулировать вами, заставляя вас думать, что они не хотели этого или не знали ничего лучшего. И как только вы простите их и убедите себя, что они хороший человек, который просто совершил ошибку, они просто ударят вас в спину и повторят процесс. В-шестых, игра в жертву. Помните, мы говорили, что нарцисс всегда будет использовать сочувствие как оружие. Вот как они это делают. Как правило, мы знаем и чувствуем, что правильным поступком для товарища по несчастью будет проявление сострадания и понимания. К сожалению, если это дается нарциссу, то это мигающий неоновый знак, позволяющий им эксплуатировать вас они совершили ошибку или что-то напутали. Может быть, они сделали что-то неправильное или обидное? Ну, скажут вам, это не я был неправ, а кто-то другой. Обычно это жертва, между прочим. Весь мир и космос обошелся со мной несправедливо, говорят они. Именно таким образом они продолжают ловить и вытягивать сострадание и потворство из вас, заботливого человека. В седьмых, закатывание истерик. Как вы уже догадались, нарциссы не очень хорошо реагируют, когда вы отстаиваете свою позицию и перестаете уступать их требованиям. В ответ на это в чате начинаются истерики. Они часто расстраиваются, повышают на вас голос, обзываются и говорят много обидных вещей, только для того, чтобы заставить вас подчиниться. Их невозможно переспорить или переубедить, потому что они всегда абсолютно уверены в своей правоте, а любой кто с ними не согласен, ужасно заблуждается и, следовательно, является врагом. Узнаете ли вы эти признаки в ком-нибудь из своих знакомых? Есть ли в вашей жизни нарцисс прямо сейчас? Если да, то вам будет полезно знать об этих тактиках, чтобы лучше подготовиться к защите от них и, возможно, спасти себя от того, чтобы стать жертвой насилия со стороны нарцисса. Изучение всех уловок, которые они используют, значительно уменьшает власть нарцисса, и он, скорее всего, оставит вас в покое. Вы бесполезны для них, если они не могут манипулировать вами. Поэтому будьте добры к себе и избавьте себя от эмоциональной боли и травм. Игры разума нарцисса теперь закрыты, и вас не заставляют в них участвовать. Однако, как и в случае с любым другим диагнозом, решение должен принимать специалист. Простое наличие нескольких схожих черт не обязательно означает, что человек является нарциссом. Мы надеемся, что вы узнали что-то новое. Пожалуйста, оставьте лайк, делитесь и подписывайтесь, чтобы мы могли продолжать делиться с вами новыми материалами. Супер спасибо за просмотр!